Неотправленное письмо. Ой. Мы заходим в джунгли. Ну это же не бамбук. Это какой-то другой диск. Не, другой. Не горюйте и не лейте слезы, если я себя не уберег. Значит, не для всех одни прогнозы, Значит, по-иному я не мог. Волею неписанных законов остается только долго ждать. Номера закрытых телефонов бесконечно в трубку называть. Ностальгия, вся моя Россия, Ностальгия реки и леса, И российский белый-белый иний Покрывает эти соловеса. Если меня спросят, не отвечу, промолчу, Лишь в горле станет соль, Изо всех невысказанных болей, Родина одна большая. боль. Yeah... Uh -huh. <gowners how well children crying> Не хотели бы, что ли?